Так, ну и, Евгений Николаевич, давай, включите гитару и романс о релаксирующем напитке. А, если вы помните, то начали с подставки. Да, да, да, да, да, Отвлеклись. С каким же смаком! В 7 утра! Глотают. То, что дымится из под подбробки на ветру, Оно вливается вовнутрь, неторопливо, так и лишь пиво, и лишь только по утру Глоток другой, И наведенные э. на резкость, Глаза и мысли возвращаются назад, И унавожена захарканая местность. Тут превращается в цветущий ежный сад На дне парит лучах янтарного сияния Вчерашний грешник, вечный пленник буду. И сокращаются большие расстояния И приближаются иные времена Где нет с утра тоски похмельного Синдрома А только радость в предвкушении труда Здорово медленно бежит к родному дому, А там жена глухонемая, но всегда. Старушка мать печетала, не злободлила, Сынуля режет на маяне краковянок. Ах, почему ж так быстро иссякает пиво? Ах, почему же в этой жизни все не то? в этой жизни все не так. Да, а, человек, познавший все и вся, только так может совпадать и переживать, да.